Ну что, друзья, начинаем новогодний марафон. Как вы помните, мне нужно успеть показать 50 новогодних рецептов для вас. Это будет выпуск номер один. И начну я, наверное, с самого простого. С рыбы. Я хочу показать вам, как вкусно и очень просто, на мой взгляд, это вообще самый-самый вот простой рецепт. В то же время самый вкусный. Как правильно посолить, сделать, точнее, малосольной скумбрию это очень просто смотрите обязательно скумбрию почистили и очень важный момент если вы покупаете мороженую скумбрию то обязательно размораживайте ее в холодильнике то есть медленно утром достали к вечеру уже можно дальше работать не размораживайте ее принудительно в холодной воде потому что потом она у вас может распадаться это неправильно она должна быть красивая цельная поэтому Делайте так, как я говорю. А если у вас свежая, то вам, конечно же, повезло. Так, первое действие. Берем полотенце, обычное полотенце, и намачиваем. Хорошенечко намачиваем. Отжали воду, у меня даже не до конца намокло, полностью должно быть мокрое полотенце. теперь запоминайте соль, перец и сахар. сахаром все просто. пакетик с кафешечки взяли 5 грамм достаточно. посыпаем сахаром. Соль крупная, солью можете не спокойно не переживать, вы не переборщите, не пересолите. Рыбка будет малосольная. Перец обязательно молотый, свежий, пахучий должен быть. Выкладываем рыбку на. на полотенце и заворачиваем. Отправляем на ночь в морозилку. А утром перекладываем ее в нижнюю камеру и к вечеру у вас получается прекрасная малосольная скумбрия. Рыбку можно даже чуть-чуть обмыть, протереть бумажным полотенцем насухо. И у вас получится прекраснейшая рыба, которую можно просто нарезать и использовать как закуску. А также с нее можно делать еще много чего интересного. Увидим попозже. Подписывайтесь, будем делать 50 вкусных новогодних рецептов.